Вы увидите стройный, изящный, белокаменный минарет мечети Марджани, первой каменной мечети в городе. Вот сейчас мы проезжаем с вами перекресток, а сразу за ним направо от нас будет уходить одна из пешеходных улиц, улиц Татарской Слободы. Пешеходная улочка и мечеть Марджани сейчас будут справа от нас. Тут идет уж такие последние завершающие штрихи. Здесь у нас сделали новую набережную. Вот пока она еще не открыта, мы пока еще сами не знаем, что здесь и как будет. Ну, какие-то интересные зоны, какие-то фонтаны, кинотеатр на воде под открытым небом. В общем-то, посмотрим. С правой же стороны, в небольшом сквере, на высоком постаменте, вы сейчас увидите памятник Габдулле Тукаю, одному из самых любимых и популярных поэтов у татарского народа, который умер только, к сожалению, совсем молодым. Ему было всего 27 лет. Но вот за такую короткую жизнь он действительно написал очень много красивых сказок и стихов. Ходить главная торговая и пешеходная улица в городе – улица Баумана. Вот сейчас, кто влево окна посмотрит, Дальше. на улице Баувана увидит высокую, красивую колокольню в церкви Богоявления. Кстати, в 19 веке это была самая высокая постройка в городе. Мужчина с черпаком, девушка с коромыслыми ведрами. Памятник, посвященный первым казанским водовозом, то есть не какому-то конкретному, известному и знаменитому человеку, а простым жителям Казани. Сейчас Дальше. эта композиция будет справа от вас. В нашем городе администрация Здесь и Кабмин, здесь и Госсовет, и Верховный суд, Управление налогового департамента То есть действительно все в одной части Ну мир, и вот сейчас мир. после поворота, например, на нас с вами с правой стороны по своим окнам будет смотреть здание Кабинета Министров Республики Татарстан А мы с вами направляемся сейчас к месту древнему и святому Месту обретения чудотворной казанской иконы Божией Матери. Обретение иконы произошло в конце 16 века. В Казани тогда вспыхнул очень сильный пожар, и вот после него одной девочке, Матроть приснился сон. К ней во сне явилась Богородица и сказала, «Ты должна пойти вот на такое место и достать из земли спрятанный образ». Взрослые всерьез рассказ девочки не восприняли. Сон повторился снова – и после третьего сна девочка с матерью все-таки отправились на то место, что было указано во сне, и начали поиски. И вскоре из земли достали старую икону. Ее торжественным крестным ходом отправили в Благовещенский собор Казанского Кремля. По дороге в храм икона явила людям свое первое чудо. Вдоль дороги сидел слепой человек, он, обращаясь к иконе, вдруг получил прозрение. Конечно, народ обрел огромную веру в ее чудотворное свойство. Списков с иконы было сделано множество. Некоторые считались чудотворными, и один из них отправили в Москву царю Ивану Грозному, А он повелел на месте обретения иконы поставить храм и устроить при нем женский богородицкий монастырь. Впоследствии иконы перенесли в этот храм, на место, где она явилась людям. Много можно рассказывать про икону, про ее чудотворное свойство сколько исторических событий с ней было связано. Но вот в начале 20 века, в 1904 году, в Казани произошла действительно трагедия. Икона из храма была похищена. Был тогда арестован и пойман профессиональный вор Федор Чайкин, который сознался, что икона украл и сжег. С этого момента дальнейшие ее поиски успехом не увенчались. Икона и не была найдена, она не найдена и теперь. Казанский мужской монастырь У нас Казань в две тысячи пятом году отмечала тысячелетний юбилей? А примерно в 9-10 веках с низовий Волги, Дона пришли тюркоязычные племена. И они основали новое государство Волжско-Камскую Булгарию. И для охраны северных границ этого государства была построена крепость неприступная. Она получила название Кермен. Где-то примерно с начала 13 века Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды. Крепость стала центром Казанского княжества. Кремль заканчивается эта мечеть. В году. И это была инициатива нашего Конечно, стоимость но в первую очередь все.